чтобы делать вертикальных разрезать разрезов высвободить для нас всю зону дальнейшего препарирования. Мы теперь, что основной объем выполнен. То есть, на осталось, да? В межзубных пространствах да, а в области зенита нет. В области зенита она на лоску вся. Но естественно, что в данном случае на биологической модели мы немножко грубее работаем, да, потому что у нас условия другие. Переходим постепенно к мобилизации по муко границе. Устанавливаем скальпель параллельно слизистой и как перышко порхаем под слизистой, так чтобы видеть скальпель под слизистым слоем. Не уходя далеко и глубоко, просто отслаиваем, собственно, слизистую от мышц и тяжей. Ну вот, как видите, мобилизация выполнена. Лоскут неподвижно лежит. Теперь мы переходим к депитализации межзубных сосочков. Но здесь она, конечно, некоторым образом условно выглядит, потому что сосочки здесь уже утрачены сами по себе, по структуре. Просто этой челюсти, модели биологической, у них просто их нету. А вот в области адентия.. Если, например, такая же ситуация клиническая у вас будет у человека, вы можете смоделировать вот этот анатомический сосочек, да И вот к этому участку да, вы будете подшивать свой слизистный костичный лоскут в будущем. Обработка поверхности корня проводится. И мы начинаем фиксацию с лиственного костичного лоскута с центральной рецессии двойным обвивным швом. Вкалываем вестибулярно, проходим на небо, обвиваем вокруг зуба, вкалываем небно, выходим вестибулярно. В этом случае мы прошиваем доэпитализированный анатомический сосочек. Делаем петельку. на косичном лоскути вестибулярно с другой стороны стараемся вертикально расположить по возможности. Выкалываемся, выкалываемся нюбно, обвиваем. Нюбно, в основание сосочка, выходим вестибулярно. подтягиваем и ушиваем Сейчас по двойному обвивному шву есть хоть один вопрос у кого-нибудь да, да. почему подтянулся вот он вот он не видно да вот он а, да? А кстати петля не горизонтально Куда? ну шок, перстань перстань да нет не вот а мы не прокалывались а да? последний раз. раз нет давайте еще раз тогда сейчас вот так вот. Это удобный шовный пинцет, если вы работаете мягкими тканями, конечно, без него как не обойтись. Нет, здесь нету между. Да, я вот. Да. Вот да, вестибулярно в кол выход на небо обвиваем вот сквозь этого монстра. поскольку у вас здесь уже шов наложен дал вы уже не можете так сильно как-то двигать то обычно ассистент у меня просто помогает она придавливает средства косичную лоску чтобы он не поднимался во время ушивания я уже вот... На зафиксированный с одной стороны и когда уже первый шов положен, я шью второй, я уже пинцет шовный с этой стороны не использую. Сейчас через лоскут тоже. Да, сейчас все вот через лоскут. Через вот, и... вот вам вертикально, пожалуйста. Правда, там тоже было вертикально. Небно. Да, да. Небно. И вот я выхожу, видите, вот в межзубном пространстве. Мимо лоскута. Да. А вестибулярный сосочек сейчас проколоплен? Нет. Вот, смотрите. Я вот, видно, да? Mm -hmm. Чем интересен данный курс? Мы с вами живем во времена, когда нас прессингуют в части необходимости применения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 Здравствуйте, меня зовут Андрей Владимирович Селиков. Великолепно, подача информация, организация проведение. и с удовольствием посещу и буду посещать в дальнейшем циклы. Спасибо, Мария Александровна.